Государств стран ШОС пройдет в Бишкеке 14-15 июня. Запланировано участие президентов России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. А от государств наблюдателей планируется участие глав Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии. Для обеспечения должного уровня охраны общественного порядка и дорожной безопасности Министерство внутренних дел привлечено будет привлечено.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 Во время проведения саммита глав государств членов ШО, сотрудники ГОБДД будут нести службу в усиленном режиме. На данном мероприятии по обеспечению безопасности дорожного движения задействовано около тысячи сотрудников. В бишкеке Чуйской области в момент проезда делегации и проведения мероприятий дороги будут частично перекрываться. Будут задействованы 12 эвакуаторов. Автомашины, оставленные в неустановленных местах и без присмотра, будут эвакуированы. В связи с важностью проводимых мероприятий, ВДД просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием проводимым мероприятием. Накануне в Бишкек прибыли артисты Центрального оперного театра Китая 11 и 12 июня на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдуласа Малдебаева. Они впервые представят оперу «Манас». Работа над театральным произведением велась в течение двух лет. Как отметили организаторы, опера «Манас» подготовлена на основе эпоса в варианте Джусупа Мамая. Театральная постановка состоит из четырех сцен и начинается с «Великих побед народного героя». В ней раскрываются образы Манаса и Семей а также героизм и любовь к родине. Опера была поставлена в Китае 9 раз. В ней задействованы более 200 артистов. Отметим, что сегодня оперу посетят делегаты стран-участниц саммита ШОС, а 12 июня показ пройдет для жителей и гостей столицы. «Я очень сильно волнуюсь, ведь нам предстоит играть на родине Манаса. Надеюсь, что зрители примут нас тепло. Трудности в исполнении образа Манаса – это грим и костюмы. Чтение истории и сам эпос помогли мне понять своего героя и исполнить эту роль».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 Сегодня распоряжением премьер-министра полномочным представителем правительства Кыргызской Республики в Чуйской области назначен Алтымбек Намазалеев. Также глава правительства подписал распоряжение, согласно которому главой государственной администрации Акимом Аламедунского района Чуйской области назначен Марс Сакараев.